Русские субтитры. Профессии продолжает эстафету в прямом эфире. Внизу экрана вы видите контакты. По этому номеру можно дозвониться к нам в студию. Если вы не можете разобрать цифры или буквы, потянулись за очками, может, даже за вторыми, значит, следующие полчаса на УТР, то, что доктор прописал. Сегодня узнаем о современных методах восстановления зрения, профессии хирурга-офтальмолога. Рассказываем в этом выпуске. И поможет нам наш гость, Татьяна Шилова, хирург-офтальмолог, собственно, доктор медицинских наук, руководитель сети офтальмологических клиник. Здравствуйте. Здравствуйте, Тамара. Зрители со стопроцентным зрением тоже не переключаемся, потому что, как известно, профилактика всегда лучше лечения. Есть отличный шанс задать вопросы специалисту. Правда, после сюжета мы сняли видеоматериал о том, как проходит день обычный рядовой трудовой хирурго-офтальмолог. Давайте посмотрим, ну а после продолжим разговор.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 Чтобы стать офтальмохирургом, нужно закончить медицинский вуз. Два года отучиться в ординатуре. И вот тогда, говорят специалисты, все только начинается. На сегодняшний день работать сложнее, нежели было раньше. Потому что раньше хирург управлял только своими руками. А сегодня он управляет огромными серьезными станциями. И микрохирург, опытный микрохирург, это человек, который знает программирование, тот человек, который знает физические, химические свойства. Надо обладать хорошей координацией движения, у него должен быть хороший слух, у него должно быть быстрое принятие решений. Профессиональный опыт нарабатывается годами. График у многих специалистов напряженный. У Татьяны 20-25 операций в сутки, 6 дней в неделю. Утро начинается у нас с операций, это вот таких, которые мы выполнили Никите. То есть это технологии лазерной коррекции. Потом у нас пациенты более старшего возраста, пациенты с катарактами, глаукомами. Как правило, вторая половина дня – это у нас витриотинальные операции. Это самые сложные, самые высокотехнологичные операции. Это операции на сетчатке, на стекловидном теле. То есть они занимают по времени уже, конечно, 25 секунд. Это операция, которая иногда занимает и 2 часа, и 2,5 часа. Между процедурами хирург-офтальмолог анализирует результаты лечения и консультирует пациентов, рассказывая им в том числе и о том, как избежать операции. Ну, это рубрика «Профессия». В прямом эфире сегодня говорим о профессии хирурга-офтальмолога. Татьяна, 20-25 операций в день. Понятно, что некоторые длятся, как мы узнали сейчас, 5-7 минут, вроде немного. Но в любом случае это колоссальная концентрация. Как вот сохранить этот ритм, как удержать его? Ну, э, на самом деле это очень индивидуально, конечно. Да. Это, наверное, зависит да. и от э, способностей человека в том числе, конечно, не все работают в таком ритме, безусловно. Да. Есть э, хирурги, которые работают более размеренно. Важно ведь не только количество, а скажем, то, то качество и то мастерство. Для которое, прежде всего, конечно, конечно, да, да. Поэтому э, этот ритм, ну, для меня он штатен, и я с удовольствием выполняю эти операции. Можно сказать, что в операционной я чувствую себя очень комфортно, уверенно и спокойно. И для меня это небольшое количество операций. Больше, наверное, сложнее сочетать административную работу и хирургию. В случае, если помимо хирургических ну, функций, ты выполняешь еще какую-то часть административной работы. Ну вот в течение дня есть ли у вас какие-то периоды э, для перезагрузки? Как она происходит, если она бывает? Да, ну конечно, безусловно, не бывает. Мы делаем паузы определенные. Они, конечно, не длительные, И в эти паузы э, чаще всего успевают... Э, э, подойти э, консультативные пациенты, которые знают э, хирургический э, ритм на более плановый ритм, когда ты разговариваешь с пациентом, ты общаясь, э, ну, немножечко отвлекаешься от, скажем так, э, физического напряжения, может быть, зрительного напряжения, то есть у тебя есть возможность пообщаться mm -hmm. с пациентом, э, то есть кон чередуются консультации и хирургическое время, проводимое mm -hmm. в операционной. Ну, и э, некую часть времени. В течение недели мы отводим на то, чтобы проанализировать результаты операции, mm -hmm. для того, чтобы мы могли mm -hmm. провести общее собрания в клинике и э, проанализировать результаты предшествующих хирургических операций. Но кроме того, конечно, нужно время на то, чтобы прочитать э, литературу современную, зарубежную литературу, э, опубликовать какие-то статьи. Кажут, на дальше интернете. в этом списке будет перебирать Авес, Прос, и гречи, что там было у Золушки. Да, то есть это, конечно, это очень большой, э, большой спектр функциональных обязанностей в течение недели. Ну и конечно выходной день? Один? Ну, очевидно, дню. что э, с таким набором обязанностей справится не каждый. Наверняка не каждый руки смогут вот так ювелирно выполнить э, такую сложную операцию. Э, я знаю, что скрипачи свои руки страхуют. У вас в профессии есть такое? Э, ну, это хороший вопрос. На самом деле, конечно, очень хотелось бы, чтобы это страхование было. Однако у нас этого страхования нет. У скрипачей действительно есть, и я многих оперировала, и у них э, страхуются руки. Э, у микрохирурга страховать надо тогда все части тела. Потому что мы, когда оперируем, э, у нас не только руки участвуют, у нас участвуют две руки, две ноги. Mm -hmm. Мы смотрим глазами в окуляры, то есть мы работаем через микроскоп. Вся микрохирургия на сегодняшний день – это работа под микроскопом, то есть глазами. Э, Глаз хирурга должен видеть не просто очень хорошо, он должен еще уметь сливать это изображение от двух глаз. То есть, допустим, люди с определенными проблемами не смогли бы работать под микроскопом. Кроме того, должен быть достаточно хороший слух, потому что часть информации мы черпаем с помощью звукового сопровождения прибора. Мы не можем смотреть на пациента ну, через окуляр. На глаз пациента и в то же время смотреть на монитор прибора. То есть мы э, ушами слышим уровень работы параметров те, теми, которыми мы пользуемся. То есть это, по сути, задействованы все органы чувств. Кроме того, есть еще одна особенность. Мы работаем большую часть э, времени в присутствии пациента в операционной. То есть пациент не спит. У нас пациенты, они находятся в сознании. И я очень люблю общаться с пациентами. нужно поддержать. Успокоит успокоить наверняка. А, ну да, большей частью да. И плюс общение, оно немножечко может быть отвлекает. Ты всегда ну, в такой астральной связи с каждым пациентом. Это первое. И второй момент, что ты всегда знаешь то, что он чувствует. Если вдруг какой-то дискомфорт он испытывает, ты всегда можешь добавить капельки, например, или как-то поменять положение инструмента, положение головы. Вынос, owner, и это который договаривается со своими пассажирами, собирается. Почему важно? Ты чувствуешь уверенность, да, да, спокойный, уверенный, который драгирует. Так, согласна. А Рина, если нам ты не да? Здравствуйте, Ринат. Здравствуйте. У меня ребенку 7 лет. У него за последний год упало зрение до минус с половиной. У меня вопрос такой. С какого возраста можно делать коррекцию глаза, зрения? Сейчас или надо дождаться взрослого, более взрослого периода? Спасибо. Рена. спасибо за вопрос. На самом деле, на сегодняшний день часто задают такой вопрос. Дело в том, что лазерная коррекция зрения... И коррекция зрения в целом – это та процедура, которая только позволяет снять очки, контактные линзы, допустим, но она не приостанавливает рост глазного яблока и, как таковой, рост близорукости. Поэтому в детском возрасте мы чаще всего не рекомендуем. Есть, конечно, исключения из правил, но, как правило, детский возраст – это противопоказание к коррекции зрения. То есть коррекции зрения хирургическими методами В детском возрасте мы рекомендуем либо очки, либо контактные линзы. Есть очень хороший способ коррекции зрения, называется это ночная коррекция зрения, ортокератологическая. То есть, когда ребенок ночью пользуется контактной линзой, 7 лет это можно делать. И в дневное время он видит хорошо, но плюс этой коррекции еще доказанная стабилизация близорукости у такого ребенка. Конечно, для 7 лет, 3, это достаточно большой, это смысл Кроме того, конечно, курс-аппаратного лечения для тренировки мышцы, которые находятся внутри глаза, зрительный режим. Но о коллекции я, я бы сказала, что в таком возрасте говорить не стоит, даже если вам предложат. Это еще ранний возраст. Есть смысл до 18, 18 лет. Если 18, -18 лет нет, мы можем комментировать на лазерную паре, коррепрестабилизацию а дорог. Вот низкое качество зрения. Такое ощущение, что сейчас очень многие пользуются очками, контактными линзами. Есть ли в этом следствие окружения современного человека? Гаджеты, экраны компьютеров, за которыми много, многие проводят большую часть времени? Но действительно, такое мнение бытует, и отчасти оно, наверное, справедливо. Нельзя, конечно, сказать, что мы полностью испортили зрение компьютером или большой зрительной нагрузкой. Просто продолжительность жизни, например, человека стала дольше. И мы диагностировать стали больше и лучше, и качественнее. И потом человек хочет видеть больше. То есть раньше был, был такой принцип. Очки – это зло, очки – это вредно носить. Если человек носит очки, у него зрение ухудшается. И люди долгие долгие годы, не надевали что-либо, какой-нибудь какой средств коррекции. И до сих пор сейчас многие пациенты приходят с этим мнением, потому что его можно найти в интернете или в других источниках. Пока... Да, надел очки, уже не снял. Да. Это неправда. То есть человек должен носить очки, он должен видеть все. Как раз когда он пользуется очками или контактными линзами, или делает лазерную коррекцию зрения, угу. то у него включаются те э, функциональные э, структуры, которые должны в норме работать. Это те мышцы, которые управляют нашим хрусталиком то есть это э, правильная э, фокусировка от двух глаз э, поэтому коррекция обязательно нужна и Вопрос о том, стало он. ухудшит свое состояние, да. если не пользоваться. Да, очками безусловно. А часть заболеваний, если мы говорим не о близорукости, скажем, о таком заболевании, как дальнозоркость, особенно в детском возрасте, там обязательно нужна коррекция очками. И родители, которые не надевают на ребенка очки, они по сути портят будущее ребенка, потому что глаз должен развиваться правильно, глаз это часть мозга. И информация, которую мы получаем угу. при правильной фокусировке, она поступает в мозг и идет правильное формирование образов. Это очень важно. А болеть мы больше не стали. Просто стали лучше диагностировать, лучше лечить. А с чем чаще всего обращаются пациенты? Какие самые распространенные заболевания? Ну, все, конечно, зависит от возраста. Безусловно, молодежь приходит чаще всего с желанием снять очки, потому что, как правило, все заболевания возрастного характера, они проявляются в более старшем возрасте, хотя в детстве тоже бывает. И таракты, и глаукомы, об этом надо помнить. Но, однако, процент таких болезней намного меньше, нежели в юношеском возрасте. Молодежь – это, конечно, близорукость самое распространенное заболевание близорукость или близорукость сочетание со астигматизмом. и то и другое это в общем то то что сопровождает как раз в начале длительный компьютерный синдром это длительная работа на близком расстоянии mm -hmm. при плохих зрительных условиях человек вблизи видит по-прежнему хорошо а вдаль начинает видеть все хуже и хуже и чем выше степень близорукости тем он видит хуже поэтому конечно сейчас чаще всего молодежь приходит для лазерной коррекции зрения а с учетом того что мы мы сейчас это можем сделать быстро, безболезненно. Вот мы посмотрели сюжет, как мы это выполнили Никите. Ну, феноменально удобно и с высоким гарантированным, можно сказать, результатом. Быстро, безболезненно, дорого? А, ну, достаточно дорого. Конечно, все, что а, требует более современных технологий, стоит э, дорого и стоит намного иногда дороже, нежели э, традиционный способ лазерной коррекции, который мы использовали раньше. Mm -hmm. То есть это были методики, э, которые выпаривали роговицу и для того, чтобы ее можно было выпарить, нам приходилось с помощью машинки э, выполнять такой срез роговицы. То есть мы полностью как бы вот э, срезали верхнюю часть, оставляя на тонкой ножке такой лоскуток. Э, под этим лоскутком э, работал лазер, выпаривал э, эту роговицу, и мы накрывали роговичку. Это стандартная методика классик, к которой все привыкли, и многие выполнили, ну, выполнили такую коррекцию себе в прошлом, и на сегодняшний день очень жалеют, что вот как же так, вот прошло 20 лет, и мы вот... Э, ну это наверняка, сейчас... да, длительное восстановление, побочные эффекты. Если говорить об этой современной технологии, а вот в каком диапазоне может быть цена за эту процедуру? Но э, цены могут отличаться в зависимости от, э, от, от региона, безусловно, могут отличаться, но прежде всего отличаются, э, скажем так, тем, насколько опытен хирург. То есть, если э, mm -hmm. хирург только начинает изучать эту технологию, он иногда может предложить ее за меньшую стоимость. Но но с учетом того, что он не может гарантировать человеку вот тот высокий функциональный mm -hmm. результат. Потому что эта методика при всей своей внешней э, быстроте и безопасности это только внешние аспекты. Я говорю, как полет в космос. да, вот Он длится секунды, но при этом какая длительная подготовка требуется для того, чтобы эти секунды прошли именно так, как мы планируем. То есть тут очень большая вариация в плане э, особенностей э, тех параметров, которые мы используем при лазерной коррекции, то есть в этом заключается мастерство хирурга. Технология, о которой мы говорим, это технология Смайли, это технология вот этой лазерной коррекции в течение 25 секунд. Ее цена разнится, я вам скажу в евро единицах, потому что это технология европейского европейского зарождения, скажем uh -huh. так, это действительно немецкая технология. И в Европе она стоит порядка 5000 евро за два глаза. В России эта стоимость дешевле, это тысячи евро. То есть, условно, это 100 тысяч один глаз. Ну, 105, если быть точно, uh -huh. это один глаз. То есть, два глаза, соответственно, 210. И, конечно, это ну, можно сказать в два или в три раза дороже, чем стандартная технология. Но если мы выбираем метод коррекции, который вы делаете однажды в жизни. Вы стремитесь к тому, чтобы эта хирургия была однажды. Mm -hmm. Я пациентам говорю, вы можете э, поменять имя, фамилию, место жительства. Вы можете поменять все, что вы хотите. Мужа и все. Диван, ковер в доме. Но вы не захотите второй раз делать что-то на, на своих глазах. Э, и поэтому, конечно, надо выбирать то самое современное. И, да, хочется еще на ответить, которые падают mm -hmm. на наш смс-портал ли изменить жизнь в зрелом возрасте? Вот пишут родственнику, 81 год, начал слепнуть. Как-то можно предотвратить, исправить эту ситуацию? Знаете, ну я думаю, что да. На сегодняшний день технологии очень развиты по сравнению с предшествующими годами. Если человек чувствует, что он стал видеть хуже, конечно, надо приходить к офтальмологу и первично заниматься диагностикой, потом принимать решения. Но часть заболеваний, которые раньше мы считали излечимыми, Например? Ну, например, отслоение сетчатки лечилось очень э, с негарантированным результатом, не было возможности заглянуть в глаз и, скажем так, э, вот э, то анатомическое состояние глаза привести в порядок. Или, допустим, глаукома. То есть у нас не было возможности э, использовать какие-то средства воздействия на э, отток из глаза. Mm -hmm. То есть мы фактически лечили только капельками, и хирургические методы были очень травматичны, крайне травматичны, к ним прибегали только в поздних стадиях. А поздняя стадия тогда, когда мы вернуть не можем то, что мы потеряли. Есть заболевание, когда очень важен срок обращения. То есть на сегодняшний день, если вы обратились к грамотному офтальмохирургу вовремя, вы можете это заболевание приостановить в той стадии, на стадии обращения, или восстановить те функции, которые потенциально могут быть утрачены, если вы ожидаете. То есть, конечно, Крайне важно своевременность обращения к офтальмологу, к хирургу офтальмологу. Опытный хирург офтальмолог. Вот мы говорили об этом и в сюжете, и на съемке, что нужны годы для того, чтобы специалист стал действительно опытным. Как этот опыт получить? Наверняка молодой специалист не получает сразу доступ к операции. Ну, конечно, это сложный путь, и очень часто на этом пути некоторые останавливаются. И попытки эм, стать хирургами, наверное, делают все, кто заканчивает ординатуру. Mm -hmm. Я редко встречала людей, которые не хотят оперировать, вот э, те, кто выбрали э, свои профессии офтальмологии. Потому что офтальмология, она на самом деле уже хирургическая специальность. То есть она, в принципе, э, офтальмолог это уже хирург, микрохирург. Но м, доступ к хирургическому столу сложный. Кроме того, м, к сожалению, у нас нет на 100% э, совпадающих биологических э, объектов, на которых мы могли бы тренироваться. То есть вот у молодого хирурга... Хирурга – сложный путь, потому что всегда это контакт с пациентом. То есть весь свой опыт он нарабатывает на пациентах. Поэтому, конечно, успех, ну, успешный молодой хирург приходит к столу только тогда, когда у него есть грамотный наставник, это во-первых. Во-вторых, когда он очень серьезно относится к своей специальности, и он анализирует свои ошибки. На старте он записывает свои операции, видео, он анализирует, что он сделал не так. Угу. И как можно оптимизировать? Он не стесняется поделиться со своими коллегами и просто ну, стремиться. То есть это надо очень большая настойчивость, чтобы добиться многого. Как правило, на, на каком-то этапе становится лень. Ну и правильный настрой. Вы как готовитесь к операции? Может быть, классическая музыка, как в фильмах часто показывают? Ну, и классическая музыка в том числе есть, есть немножечко спорта, на него меньше времени на, на сегодняшний день. Ну, конечно, я очень люблю свою семью, я с удовольствием общаюсь со своими детьми, внуками, и поэтому я, собственно говоря, отдыхаю и в кругу семьи в том числе, но я мне нравится еще... Заниматься офтермологией, но офтермологией в плане популяризации технологий, например, вести интернет-порталы. Я с удовольствием это делаю, я пишу статьи на интернет ресурсах, сколько подписчиков площадках. Подписчиков ну, много тысячи подписчиков, и много из тех пациентов, с которыми мне приходится уже встречаться лично. Мне говорят, мы все читали, мы знаем все ваши статьи с удовольствием нам можно уже ничего не рассказывать, мы с вами заочно уже познакомились. Тем, что ваш блог еще не смотрел, у нас ровно минута до конца эфира, расскажите о профилактических мерах нашим телезрителям, как э, позже обратиться к офтальмологу или вообще избежать этой встречи возможно, если заботиться о своем зрении. Да, ну, э, дорогие телезрители, конечно, профилактика это залог здоровья глаз и не только глаз, и э, мы рекомендуем ежегодные осмотры офтальмолога, то есть нет универсального единого лекарства, которое можно порекомендовать каждому. Мы разные, у нас Ш -ш -ш. разная генетика, поэтому у каждого из нас есть какие-то особенности в, скажем, в оптической системе глаза. Поэтому ежегодные осмотры, даже если вас ничего не беспокоит, и если офтальмолог нашел какую-то проблему, то надо появляться и делать необходимые исследования ровно в той кратности которую вам рекомендуют если вам рекомендуют хирургическое лечение бояться его не стоит технологии на сегодняшний день современные замечательные щадящие микроинвазивные поэтому микрохирургия решает очень большую часть проблем и очень успешно и Обращайтесь. А я -то, да, я то надеялась, что все будет проще, что есть какой-то легкий путь, ешь морковь и все будет хорошо. Знаете, да, легкого пути, к сожалению, нет, и мы всегда говорим, что все очень индивидуально, у каждого нет уни универсального решения, нет. Вот такой сладкой, э, вкусной таблетки, которую ты принял один раз и тебе помогло, к сожалению, такой, такого средства не существует. Ну, к счастью, существуют хорошие специалисты. Мы говорили сегодня в рубрике профессии о работе хирурга-офтальмолога. У нас в гостях была Татьяна Шилова хирург-офтальмолог, доктор медицинских наук. Спасибо вам, что пришли к нам в эфир. Будьте здоровы! Увидимся через неделю. Спасибо вам.